Привет, друзья! Вы на канале EasyToInstall. Меня зовут Виталий. Как обычно, я для вас подготовил что-то новенькое. Сегодня мы вот попробуем установить LED-фары на Kia Sorento. Дело в том, что вы все знаете, что LED сейчас популярная, и с Китая, которые лампочки берутся, они никуда не годятся. В заводское исполнение фары намного лучше, но есть проблемы, которые нужно решить. Иногда их решить очень сложно, а когда не знаешь, вообще невозможно. Давайте посмотрим, что у нас получается, и как это можно решить. Вот штатная фара. Она светит желтым, как вы видите. То есть аналоговая лампочка спиральная, галогенка. Цвет, естественно, отличается от того, что мы увидим. на LED-фаре, но тем не менее она работает, не гаснет, и все у нее прекрасно. При этом внешний вид, ну, конечно, конечно внешний вид другой. Так, вот при э, включении фары, ну, на ходовые огни не обращать внимания, они, э, это синхронизации просто нет, но фары сами светят нормально. Но если двигатель запустить, э, то когда, по прошествии некоторого времени, они начинают... Работать неадекватно. Вот двигатель запустился. И через некоторое время. То есть вроде бы как все хорошо, все нормально. Но проходит меньше минуты буквально. И фара начинает делать вот такие вот пируэты. Это совсем нехорошо. При этом поворотник, при включении поворотника у нас тоже ничего не происходит. То есть поворотник подключен как-то по-другому. Давайте разберемся, как нужно будет с этим бороться и как сделать так, чтобы у нас все работало так, как надо. Так, чтобы нам разобраться с фишкой, нужно промерить, что у нас где находится. Вот здесь у нас собраны все массы. Так, теперь нужно разобраться, где у нас ближний, дальний и где поворотник. Давай включим ближний. Да. Ближний. Так, вот это ближний у нас. Теперь дальний. Так, вот дальний. При этом ближний остается включенный. Значит, сюда подключаем лампу, а вот сюда подключаем шторку, которая открывает дальний. Поворотник. Так, поворотник у нас здесь моргает быстро, потому что нет нагрузки. Чтобы была нагрузка, нужно замерить сопротивление лампочки и взять сопротивление резистор такого же номинала, ну, либо чуть меньше, ой, в смысле, чуть больше по номиналу, но чтобы оно было не сильно отличалось, иначе будет ошибка. Так, и вот здесь у нас, получается, есть э, на ДХО выход, он будет плюс при запущенном двигателе. А вот здесь должна быть масса для поворотника. Так как ее нет, мы уже выяснили, что ее нет. И она у нас на штатной фаре находится масса здесь. А на LED фаре должна быть здесь. То сюда мы вставили фишку уже дополнительную. Ну, взяли подходящую. То есть резинку чуть позже воткнем туда. И надо будет посадить на массу, чтобы работал поворотник. Так, но при этом, при этом есть один нюанс. На вот этой LED-фаре, которая э, заводского исполнения, на ней э, ходовой огонь светится э, до того момента, пока не включится поворотник. Когда поворотник включается, дыхов выключается. И включится он тогда, когда исчезнет э, масса на поворотник. То есть вот эту массу, которую мы поставили, на постоянную массу, вот этот на постоянную массу сажать нельзя. Нужно будет ее подключить через реле, которое будет удерживать в момент флеш. И после этого, через, скажем, две секунды, 2-3 секунды, выключаться и тогда будет опять дыхов возвращаться то есть э, здесь нужно будет теперь это все решать немножко другим способом так теперь э, решаем вопрос э, чтобы не моргала лампочка так как у нас ближний свет вот этот серый провод его нужно будет э, развязать через реле то есть подать сюда э, питание с аккумулятора а именно с этого серого провода который приходит из косы э, запитать реле посмотрим будет ли у нас ошибка после этого но не должно быть вот по хорошему вот этот разрыв у нас уже организован и сюда теперь нужно закинуть так вот сюда получается через контакт реле с аккумулятора вот сюда это будет под, запитывать реле то есть включать его так, релюшки у нас от чего-то вот тут уже есть. Мы их и будем использовать. Так, это для включения хит. Это, скорее всего, ксенон. Да, так, ну, их можно использовать. Так, если брать реле отдельно. Вот, красный будет, получается, с аккумулятора. Белый будет выход на дальний. Ой, ну на лампу, то есть белый сюда. Так, красный на аккумулятор. И черный, значит, будет на массу, а синий на вход. Сейчас так и сделаем. Так, разбираем эту схему. Она будет чуть-чуть по-другому работать. Так, сейчас мы ее освободим. Так, теперь у нас пойдет синий с белым. Так, ну и вот эти кембрики мы можем использовать для того, чтобы было более красиво. Через них и организуем это все. Так, вот они у нас выходят. Так, теперь черный на массу подключим. Вот не знаю в каком месте. Ну, ладно, это не, не суть. Черный на массу мы можем подключить в любом месте даже. Здесь же. Так, <coughs> белый. Белый у нас будет выход на фонарь. Так, то есть сюда.. Так, синий. Синий у нас будет вход на запуск реле. так теперь черный черный нужно подключить где-нибудь на массу Ну вот у нас одна из масс есть можно на него так как это будет реле обмотка то нагрузки никакой не будет можно посадить на любую массу лишь бы был минусовой Так. Теперь заизолируем и сейчас попробуем подключить его. Здесь же можно сразу посадить пока что на массу, чтобы у нас работал поворотник. Сделаем вот так. И заизолируем. Ну пока, пока для проверки. Потом это все равно разбирать нужно будет и чуть-чуть переделывать, потому что у нас перестанет сейчас работать дыхо. А это нам не нужно. Так. Ну и для сравнения сейчас мы. Так, я пока не буду все это крепить намертво. Пока что для проверки. Запустим и посмотрим, как у нас сейчас будет работать. Так, плюс надо будет подключить к, к аккумулятору. Так, на всякий случай обезопасимся предохранителем. Так, здесь уже что-то крепили на, на аккумулятор. Ну, сюда и зацепимся. Пока что навесным монтажом. Так, оставлять вот так нельзя. Это только для проверки. Потому что все слабые контакты при эксплуатации греются. Так, ну, включим, посмотрим, заведем. Ближнего нету. Так, вот включили ближний свет и смотрим по времени у нас сколько времени пройдет Проверим дальний? да можно дальний проверить и так ничего не моргает все прекрасно светится вот дальний Тоже все светит. Прекрасно, никаких отклонений нет. То есть рельешка нас спасла. Теперь посмотрим поворотник. Он у нас не работал на той, правда, стороне, но неважно, начали мы с другой стороны. Поворотник работает. А ДХО, как вы заметили, нету. Поворотник моргает быстро, потому что сейчас сопротивление не совпадает с номинальным. То есть надо будет ставить резистор. По номиналу лампочки параллель с этим поворотником но с ближним светом мы добились то чего нужно так ну вот сейчас если взять и отключить допустим здесь массу сейчас разорвать на поворотник который идет загорелось. то загорелось ДХО Значит, нам нужно разрывать, э, вот этот, эту массу нужно подавать только в тот момент, когда работает поворотник. Как только поворотник отработал, массовый провод должен быть в разрыв, и тогда загорится дыхло. Нужно будет собирать дополнительную схему. Итак, для того, чтобы у нас была задержка, я собрал реле задержки по образу и подобию той релюшки, которую мы ставили на... Э, апгрейд фотодатчика то есть я собрал то же самое единственное что я добавил реле балластное для того чтобы у нас э, поворотник быстро не моргал попробуем с ним сейчас что получится Так, у нас значит нужно подключить на массу черно-красный вот они как раз также я распаял то есть mosfet сопротивление и конденсатор для задержки. Черно-красный у нас садится на массу. Так... Так, это тот плюс который, ой, минус, который э, идет на, реле, на контакт реле, чтобы организовать разрыв в момент, когда выключается поворотник. Так, выход с контакта у нас черный с белой полосой. Так, его сажаем на клему, которую мы добавляли. Так, теперь поворотник. Поворотник у нас... Так, вот этот вот белый провод. На поворотник у нас нужно зацепить зеленый провод, он будет сигнальный на включение этого реле. Так его пока изолировать не буду. И плюс-плюс у нас должен прийти на постоянный плюс, постоянный плюс у нас есть на реле. Его можно подключить сюда же на красный провод, чтобы на аккумулятор подсоединить. Так, ну и попробуем теперь это все запустить. Посмотрим, что получилось. Так, ходовой огонь включился. Поворотник работает нормально. Включается, выключается все как положено так свет ближний вот при включении ближнего света все работает наша фара работает так как нам этого хотелось самого ага, нифига не все не все как хотелось так ну значит э -э нужно сопротивление вот это вот которое я ставил балластник его поставить по боли так оно у нас отвалилось. Реле... Это, это, сопротивление отвалилось просто. А, <laughs> да, а так это все... А на... Да, да, да. Ну вот, то есть я его просто пропаял плохо. Я хотел просто попробовать, будет не будет работать. Ну, работает. То есть вот как бы сопротив... без сопротивления будет быстро моргать. С этим сопротивлением нормально. То есть сейчас припаяем сюда же это сопротивление и будет все работать. И можно это все либо в коробочку, либо куда-то... Ну, в общем, спрятать так, чтобы оно было культурно смотрелось. На второй фаре собираем то же самое и потом наводим культур-мультур. Все будет так, как хотелось. Так, ну второй реле я тоже уже собрал, вот как раз-таки и такое же сопротивление. Сопротивление здесь, по-моему, я взял, какое было, оно, по-моему, 150 Ом, ну хватает. Дело в том, что оно включается в параллель, и там сопротивления, когда сажаются параллельно, они высчитываются по другой формуле. Если их последовательно, то это плюсуется, а когда параллельно, то э, в сумме сопротивления получается меньше меньшего. То есть какое у вас сопротивление в цепи будет меньше, э, то общее сопротивление будет меньше меньшего. Поэтому 150 Ом я поставил, честно говоря, от балды, но оно сработало. Ну, вот, получается, мы протащили провода, аккуратненько их уложили. Теперь, значит, через предохранитель. Предохранитель здесь, правда, пока что стоит 7,5, не пойдет. Здесь ну, 15-20 ампер надо будет поставить. Так, здесь это все надо будет тоже аккуратненько куда-то запечатать и ну как бы либо клеем либо какой-то герметик может быть дать высохнуть и все это нужно будет спрятать за фару. но в данный момент то есть как бы вот это все что мы сделали на одной и на другой стороне позволяет нам во-первых получить плавное мигание поворотника включение это давайте посмотрим как это будет выглядеть. И вот что у нас в результате получилось. Фары светят ровно. ДХО тоже нормально. Поворотник, если включить. Ну, нужно сопротивление немножко меньше поставить. Но ДХО загорается после этого. То есть, как бы все, что нужно теперь сделать, это уменьшить сопротивление для того, чтобы система автомобиля увидела, что там есть лампочка. В данный момент она ее не видит. То сопротивление, которое я поставил, не хватает. То есть нужно меньше. Но если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Увидимся в ближайшем будущем.